Всем добрый день! Сегодня 7 апреля. Ночью дождь, плюс три, среди дня как-то помягшило. но пошел такой ковер первоцветов. А мы никак не дождемся погоды. Ну ничего. Обещают синоптики уже как вроде весна. О чем хотел сказать? Две матки в одном гнезде. Но одна работает, вторая еще в изоляторе. Я перед этим показывал в ролике. Ситуация... В тех семьях, где перезимовало две матки, стандартные. Понятно, что можно запускать сразу, без проблем, без каких-то процедур примирения. И семья идет двухматочный старт. Пока они находятся в одноматочном режиме активности. Вторые матки в изоляторах. Это и эксперимент... Я его уже раньше практиковал, но хочу сейчас вот в свете этих событий, капризных погод, плохих обголов маток с биоресурсом, еще непонятно, как в этом году будет выглядеть сезон, поэтому придержу вторых маток, хотя семьи хорошие, на две недели. Через две недели будет запечатанный уже расплод от первой активности. Выпускаю вторую матку в третий корпус, и уже нагрузки на выкармливание личинок от двух маток большой не будет, потому что внизу матка будет сеять на небольшом количестве рамок, и вверху только начнет. То есть проскочу этот момент, когда может возникнуть дисбаланс кормилиц по отношению к личинкам хотя а тем более когда выкармливают сейчас одна зимующая пчела теперь я думаю больше интерес будет представлять чужая матка подсаженная в сильную семью перед этим я показывал изолятор когда матка ну где матка вылезла среди зимы или под весну уже был печатный расплод но вторая матка в изоляторе еще была жива. Три, мат, три пчелы всего-навсего. Конечно, кормить они так полноценно ее не могли. Значит, кормили извне. Ну, хороший показатель. Минимум две недели она там была. Сама семья по силе по не потянет две. Можно, конечно, было семью разделить по две рамочки расплода. Не расплода, а пчелы. И по одной матке на сильной семье. Но я пришел к решению одну матку забрать, а ту оставить и также ж при исполнении обязанностей, Потому что ну, количественный синдром, как же без него. Значит, пускай работает, продолжает работать дальше. Эту матку, вторую, ту той семьи, подсаживаю на сильную семью на две рамки полномедных в пересылочной клеточке из этой же семьи. Беру две рамки пчелы, делаю такой экспронт отводок небольшой. И через лухую перегородку у меня сейчас сидят пересылочные клеточки. Канди. А она, ну, деваться им некуда. Они выпускают матку. И второй этап только что... Погода позволила. Поднял из гнезда, где матка уже работает открытую открытый расплод личинку и под... без пчелы без пчелы поднимаю вверх и вечером отверну уголок пойдет кормилиится туда сразу на расплод и таким образом я подсаживаю вторую матку абсолютно беспризорную без отводка не так как перед этим стандартная картина когда слабые семьи после очистительного блета, мы объединяем в двухматочный старт. Преимущество понятно, уже обсуждали не один раз. А у вот чужую матку отдельно подсадить. Хорошее подспорье, очень хорошее подспорье для перспективы на будущее всех беспризорных маток на протяжении даже активного сезона. Подсаживать двухматочный режим, не ожидая Каких-то там примирений, пока феромоны пойдут И я в этом году планирую обкатать Можно было в принципе сейчас эту матку и пустить так Но внизу уже матка работала То есть пчелу я отводок сформировал на пчеле уже от работающей матки там, соответственно, феромон или присутствие, какая-то индивидуальность. Поэтому без риска для всех, кто будет просто начинать пробовать это. Самый безопасный вариант, стопроцентная гарантия, когда переселочные клеточки на следующий день подсадили, сиротство, они без проблем принимают ее. И затем второй этап даю открытый расплод, чтобы наверняка примирить, то есть уравнять два отделения по биологическому состоянию. И в этом случае они полноценно будут развиваться в двухматочном режиме. А в чем больше всего будет эффект, вернее в этой теме, от которую я сейчас обсуждаю, перезимовавшие матки, вчера я в ролике показывал, спецкассеты, где-то в ну то есть банк маток каким-то образом можно создать в зиму или где-то покупать, договариваться матки или самому перезимовывать но важно если получится без э, особых капризов через подсаживать через э, биологическую, биологическую идентичность то есть выровнять по расплоду два деления Создать сиротство вверху, подсадить молодую плодную матку через клеточку пересылочную на безрасплодные рамки с пчелой. А затем уже они ее принимают, начинают сеять, убрать от плодной матки уже снизу, как я только что говорил, открытый расплод вверх этой матки и затем их объединить уже сразу с минимальным... Разрывом во времени Без особых примирений В двухматочный старт Потому что Двухсемейная хорошо работает тема Многие пытаются Перейти на двухматочную Но теряют маток Теряют потому что такая капризная ситуация Есть понятие примирения По общему феромону Это долгий процесс Матка должна Молодая выйти на максимальную яйцекладку есть путь короче, примирить их по равноценности биологической расплоду, по расплоду, подкрытому расплоду. Ну, лиха беда начала. Будем надеяться, получится. А кто что-то делает, пытается, экспериментирует, значит, на выходе какой-то положительный результат мы получим. Всего доброго, до свидания. Начинаем развиваться. Погоды не хватает. Ну еще, в том году очень рано. Мы на это время уже семьи были, я не знаю, показывал, как начали середина мая. В этом году вот, на целый месяц фактически мы отстаем. Ну, прошлый год... Лучше, лучше бы его и не видеть с таким ранним развитием. Все меру. Всего доброго. До свидания. Работаем.